Здравствуйте, дорогие водолеи по Солнцу и водолеи по восходящему знаку. Добро пожаловать на прогноз недели с 8 по 14 сентября. Дорогие водолеи, в начале недели Луна находится в знаке Рыб в фазе полнолуния. Влияние этого полнолуния будут ощутимы в течение всей недели. Полнолуние будет иметь место в вашем доме денег. Вследствие этого вы можете пережить перемены в области материальных средств. Возможно получение результатов отдел дел, начатых ранее. Могут иметь место изменения в доходах, возможен их прирост. Это может иметь связь с вашей карьерой, так как Сатурн находится в вашем доме карьеры и будет иметь гармоничный аспект с градусом полнолуния. Долгосрочные деловые предприятия могут поддержать вас материально. Влияние полнолуния может усилить эти благоприятные энергии. Неопределенности, имеющиеся в вашей жизни, могут проясниться. Если вы ждете выплаты долга вашим должником или собираетесь сделать вложение, то ситуация в связи с этими вопросами может проясниться под действием данного полнолуния. Вам следует проявлять внимание при совершении новых покупок, так как Венера образует оппозицию к Нептуну при полнолунии. Это свидетельствует о том, что наряду с ростом ваших творческих способностей в искусстве могут иметь место расходы. Меркурий продолжает свое движение по знаку весов. Вследствие этого вы очень сильны с точки зрения коммуникативной способности. В этом периоде вы будете способны проводить любого рода переговоры, заключать соглашения. В вашей жизни могут возрасти поездки по служебным делам или в связи с образованием. Вы можете заняться вопросами, касающимися средств массовой информации в связи с вашей деятельностью. К концу недели, 12 и 13 сентября, Луна будет находиться в знаке Тельца. В эти дни вы можете заняться вопросами дома и семьи. Вы можете принимать у себя дома дорогих гостей, проводить больше времени в кругу семьи. В конце недели, 14 сентября, при переходе Луны в знак Близнецов, включатся энергии светской деятельности. 14 сентября Марс переходит из знака Скорпиона в знак Стрельца и будет пребывать здесь до 27 октября. В связи с этим может повыситься ваша мотивация в вопросах, касающихся ваших планов и проектов на будущее. Вы будете более предприимчивыми и будете расходовать больше энергии в этом направлении. Может возрасти ваше общение с друзьями, особенно с друзьями мужского пола. Это хороший период для занятий спортом – также в этот период могут активизироваться личные и деловые поездки, дорогие водолеи. Таковы общие влияния недели. Пожалуйста, не забывайте также следить за нашими видеопрогнозами на каждый день. Всего доброго!